Привет, земляне, с вами Брис И Перпен, и мы пришли со своими друзьями А Сегодня ребята угадывают всякие вопросы про наших осов К счастью... Они почти ни хрена не знают, и мы будем смотреть и смеяться над ними. Перед началом вы можете подписаться на наш канал, чтобы поддержать нас, поставить лайк. Подписаться на группу ВКонтакте, на Инстаграм, на Телеграм, на Твич, Брис и не подписываться на ТикТок. Ну а мы начинаем. Ребят, поздоровайтесь, пожалуйста. Привет, Лёша, да. Позвали каких-то новых людей, впервые вижу. Добрый вечер, меня зовут Иосиф. Да, да. я тебя знаю. Да, мы их позвали. Я буду выключать микрофон, когда буду слишком успешно свиняться. Вот вам картинка, прежде чем мы начнем задавать вопросы, можете сказать, что вы о ней думаете. Не знаю, если вы умеете, конечно, это делать, все таки это сложное занятие. Подписали. Слишком много картинок. Мы даже подписали по цифрам, потому что мы знали, что вы не умеете думать. Да, потому что сейчас опять начнем баба с месячными, маленькие девочки, мальчик. А там прикол был, короче, в одной. Я смотрю, слежу за этим каналом уже не первый день. С вот. каким каналом? А я не знаю, какой-то у них там канал есть, название а. запомнил, что там, типа... Никогда не видел. На стримы не заходил, гадости не писал. Сейчас мы позвали чела, чтобы они нас хуесосили полчаса, охуеть. Чу. Ладно, мы? ладно, ребят, ну тогда мы начнем Чур, с простого. Чур, я беру всех муж мужских персонажей, а ты жен, Нет, мы честно. начнем с простого. Вот э, определите, где здесь чьи персонажи. Да, да, для этого да, надо да, стиле да. рисовки знать я ну, ведь арты смотрел давай, да попробуй, как говорится как здесь принято здесь все Логично. Второе Есть... это Бризин, да? Нет. Я старался. Второе имя, ну понял. Кто там, это за человек кувез? <пирпин> <ужас, да. Я пирпин> Вызовут имя. Персонаж Перпин. Второй, четвертый, Сейчас, шестой, пойму. шестой, восьмой, восьмой десятый, четырнадцатый, двенадцатый. Двенадцатый, да. Я думаю, ты уже пропустил. Все. Ну слушай, первый вопрос, и такие успехи делают Это хорошее начало Как вы поняли, нечетные числа Это у нас Бризьяка Амура Четные числа это Пьерлин Тут же есть логика, точно Да, да у меня тут заготовлена пара вопросов И когда я говорю пара вопросов Я действительно имею в виду два вопроса Первый вопрос Сначала будет отвечать Макс Платон Потому что Леха, скорее всего, будет первые три минуты смеяться Вопрос Кто из всех вообще этих персонажей Не человек? А есть законодательство мерность какая-то да Ча? ну как сказал леха здесь есть логика да логика есть понимаю В смысле один не понял Шесть. почему ты так думаешь надо объяснять а объяснять надо а... видишь там 52 это да музыки. это номер порядка вы как будто бы придумали типа это Значит, даже не человек там, там сзади как у хитмана вот этот штрих-код. это биоробот просто а не человек Всё, я, за... я догадался скорее всего это рост там 152 был или просто 52 если Значит, на зоне челился понял да. я некоторые типа Замазала там, что мешало, но тут вроде думала: кому не насрать на цифру 52? И они за нее зацепились. Ладно, Алексей. Это два варианта: либо 4, либо 14. Вроде 4. Как ты аргументировать? Слова. Вот у одной веснушки, а у другой эти, как у шурупы в башке. Ну это не шурупы, наверное, но ладно. У них у обеих веснушки. Леша, где-то тут логика хромает, либо у них, либо у нас. Я за себя уверен. Просто. Я тоже за себя уверен, тут я не первый раз. Можно было бы подойти кривой. логично, типа, знаешь, у не человека не может идти кровь. Так может быть это жидкость био? Красный. Да, биоробот, я говорю. Биокрасная жидкость, знаете, у кого бывает, у людей? У Красное кого? масло. Маргарин? Э -э -э. Нет, техническое, ну ладно. Я думала, что Леха забыл, потому что этот мем с тем, как я все время говорила, кто из этих персонажей робот, Леха не угадал, он просто вспомнил. Так что не засчитывайте пока. я гадал из двух, я гадал из двух, Ты притворялся, что ты гадаешь из двух? Неправда, я реально сомневался. Одна пятнадцатая очка. Да. У меня тут есть тоже вопрос, который я задавала. <смех> и он так смешно ответил, хочу еще раз. Ну, как всегда, отвечает первый Макс, что он не помнит. <смех> я <смех> не <смех> знаю, я не помню. Вообще, <смех> <как>? формулируйте <смех> правильно. <смех> Нужно назвать здесь пары родственников, типа брат, сестра, муж, жена, вот это вот все. Выбирайте из нечетных чисел, потому что в четных числах точно вы не найдете ответы Здесь никого из родственников. Ну да, из моих персонажей получается. Ну, это вам проще, если будет. <смех> Наоборот, только хуже стало. Сейчас. первый и девятый я не знаю нет первый и пятнадцатый ну и все только одна седьмой и девятый ну тут по очевидным причинам да не знаю я не знаю какие очевидные причины точно будем глаза проверять я из биологии помню так да у двоих они закрашены просто отлично первый и тринадцатый да нет отвечай полностью ты, я вообще не знаю с кем одиннадцатый и пятнадцатый я только хотела сказать мне так нравится что он сказал будем проверять по глазам и при этом ни разу не упомянул двух 3 это вообще походу сирота. Я не знаю вообще не видно. Лёха, покажи мастер класс, Давай я в верю. Отличительные черты у нас ушли. Нужно думать. Да, третьего давай. Отличительная черта. Сирота, то еще сирота? Ну, видно по седьмой, что сирота. Здесь седьмой из девятый, как-то вот вообще такое ощущение, что нарисовали одного персонажа. Так это бы А все, я вспомнил, что это за хрен. А я кто я... тут мужчина есть, да? Один будет вопрос. Я знал, что этот будет. Я уже заранее к нему пытаюсь готовиться. Леша сказал, что второй это мужчина. Я уже запутался. Я там прикол. Знаю, один нас не провести. Все. Три вместе с седьмым. Короче, прикол. Вот 15-11. Навряд ли. А я не знаю, кстати. Вот и все, Леша. Леха, тут специально появились новые лица, чтобы ты не думал, что все так легко. Ну так я говорю, 15-11, потому что у них все одинаковые. так у одного на волосах висит какая-то хрень. У другого на руке вон оранжевый браслет. Это ну сходство <ш> <hacer así> пятый. Там вроде мать что-то был. А это, это это же не мать. Нет, это не мать, а у первого кто есть, брат? Нет, я думаю. И матери у него нет. Не дай Никого бог. Приемная мать это мать, понятно? 3-7-11-15. Точка. Окончательный ответ, да. А, нет, еще подожди. Вот девятку с кем можно совместить. Или девятая дочь пятая, не знаю, или это сын, я вообще не понимаю еще. Леха, ты забыл то, что здесь еще есть родственные связи помимо брата, сестра, муж-жена. Ага. А, муж-жена тоже считается? Да, я же сказала, я уточнила. А я такого не помню уже, я пересмотрю запись, там не было такого. Такие связи, которые вот эти вот Короче, не брать, любовный, да. любовный, да, вот. Так э и брат и сестра тоже. Там скорее другое слово, по-твоему. Но 3.13 это муж, жена, вроде, если они по А я не знаю, по Они были. Они встречаются. 1 один-7 вроде не дошли до этого. 3-7 брат и сестра 5-15 встречается. 13-3 встречаются или замужем? 11 15 мать и сын. Ладно, готовы слушать правильный ответ, да? Тут есть правильный ответ. Леха, в этот раз не воспользовался логикой причесок, потому что я предуслал. Смотрите, заменила прическу но он все равно и угадал да. что 7 3 брат и сестра, 3 брата сестра и 13 муж жена 11 15 брат и сестра тоже. брат и сестра точно тут же есть такие связи еще но ну, не важно я назвал так ну чё будем угадывать сколько здесь пацанов вообще изи ну да помоги своему другу робот считается мужчиной я скажу так персонажи без гендера считаются чем мужчина с пенисами давайте так по древнеисторической пенисами тогда сложнее не ничего давайте по порядку по да. порядку хорошо 15 один. мужчина Вся. первый третий мужчина 3 мужчина 4 да. робот 10 мужчина вроде или это робот я так и не понял сказали а один робот только 9 девка 12 мужчина 15 мужчина а а, он ну так не... внимание что девятый девка что так сказала да он просто а? думал что ну, может для меня чтобы я не перепутал да да вообще так логично все пока да. ну, ничего ну, кроме второго но ну, там не леха сам в начале подсказал. Да, там еще кадык, видишь, смотри. Да, я же говорю, по я сразу на второй так обратил. Так, ну в принципе, вы угадали. Первое, второе, третье. Полностью назвали. Десятое, все-таки вы угадали, что это на самом деле парень. Двенадцатая и пятнадцатая. Да, все верно. Технически вы, конечно, угадали, но здесь есть один трапчик. А здесь получается два трапа. Но я не буду назвать, кто это, потому что я хочу сохранить... Восьмой Восьмой Восьмой. Восьмой трап. В какой момент баба с месячными стала трапом? Ну извините. Месячные закончились. Это не так работает, я не знал. Я думал наоборот, блин, ну ладно. Минопауза есть, Миностарт? старт? Имя, короче, он мало того, что человек, он еще крокатится, ёпка. Потому что большинство крокатиц оказывается, фиолетовые, ёпка. Аааа. Вот мы то столько задели Леху, что он помнит все на мельчайших деталях. Смотри, а шестая маленькая, потому что вверх смотрит. Ёпта, логика, логика. Тринадцатая тоже вверх смотрит, смотри, глаза. Тринадцатая просто смотрит вверх, лежит или лежит, не знаю, не видно. На, фу, осуждаю. У меня, конечно, был вопрос, но давайте, раз вы видели второй арт полностью, я его немножечко обобщу. Из четных сейчас персонажей вы должны назвать, у каких именно из этих четных персонажей есть физические дефекты. Ты знаешь, тут как бы я уже понял логику, что четный это вообще какой-то пиздец. Второй а четвертый робот. Что там дальше будет? Ну, я тебе просто Немножечко проспойлерю, так уж получилось Что ее комикс, ее сюжетка Про людей, не людей, да А у меня это обычные школьники Десятый тоже там что-то Леха говорил что Это парень какой-то странный это... да. Что странный, красивый парень Без глазка. Вот дефект, нету глаза Четвертый это робот, это тоже дефект Давайте четвертый за дефект считать не будем Потому что, ну, робот, ну ты таким родился Четыр... Да, ему мать, надо показать с Вернадцатый -то вроде только по прямой Смотрит, там какой-то такой прикол Или что-то она моргать не может, там, короче, что на этом да тут видно, что там под наркотиками как будто бы да, 12, 12 рот Извращенец Ну да Считай дефект У 8-й месячный, месячный. Вообще. То есть по-вашему месячный это дефект? Да, это дефект А 6-й рост 52 сантиметра Мы определили уже Поделиться с вами одним фонартом А, тогда не дефект Нет, тогда все, 12-й это идеально Ну знаешь, отсутствие рта дает о себе знать Ну 3 12-й, 14-й точно мы определили 8 не считается 4 сказали, робот не считается как. 2 ну, да. а да. чё он каракатица Весен. это дефект да, там а там многие вроде а, каракатица без а, -а, -а, а второй 12 14 что-то еще есть 10 -й. вы почти угадали 52 сантиметра это не приговор если что 52 сантиметра это не приговор но у нее дистрофия кто кто? Да это вообще не считается. Это 52 два килограмма написано, я уверен. Ёбаный в рот, как это понять? Смотри на ее щеки жирные, какой дистрофия. тихо, тихо, сейчас я убью тут. Живота не видно, где? Какая дистрофия? Руки поэтому живота и не видно, потому что его нет. А как вы должны были догадаться, что у второго нет ног? Не видно же. Не видно, значит нет, логично. кстати, у восьмого персонажа нет месячных. А, то есть это дефект, да? Если бабы не идут месячные, то теперь это дефект. я запомню. Короче, по итогу тут все дефектные, кроме робота. По итогу мы угадали, Все, давай не будем уже. Нет, нет, робота веснушки, она дефектная. Лёша, мне кажется, против нас играют. Мне кажется, не против меня тут всегда играют, уже с раз. Хорошо, я засчитаю, что дистрофия это не дефект, физический дефект. Ладно, тогда вы угадали, тогда поздравляю. Все, отлично, Лёша, главное уметь доказать. Вопросы легчайшие. Ведущий вообще ни о чем. Хорошо, давай так, ребят, кто из этих персонажей подсказка? Их несколько. Из богатой семьи. Это вообще очень сложно. А из всех персонажей, кто из богатой семьи? А, у тебя есть такие персонажи? У моих персонажей нет семьи. Твои, Твои. это нечетный, Спасибо, Леша. Первый из богатой семьи. Видишь, как он хорошо э, подстрижен. Лёша, это А не что хорошо у него подстрижен. куртка селевая? Куртка селевая. Смотри, видишь, желтенькая-желтенькая, желтенькая. Возможно, это шарфи, который которые на помойке нашли. Фикси закупился. По его взгляду. Так понят... Они все в одежде, они уже богатые, я не понимаю. Ну да. вот. Им не И... надо вебкамом зарабатывать. Вебкам зарабатывают без одежды. А что такое богатые? Типа кто, кто много зарабатывает? Нет, у них семья именно прям богатая. Прям богатые, так три, нет? Да потом мне комиксы скинешь, чтобы я понял, где они наебывают, а где нет. Просто мне кажется, они рисуют правила, тут сами походят. Смотри, три нет, семь нет, пятнадцать. Вот это хороший вопрос, его семьи, что там? Так одиннадцатого, мы знаем, что сестра, она, ну типа тоже нет, нет никаких ассоциаций. Знаю, так как только 15-го, а у него что-то там ходил барабал, блядь. Ты понял, что ты говорил, что у них одна и та же веревочка, они даже по очереди вот одежду носят, вот, поэтому туда, типа, вот, точно бедные. бедные. у 13-й вроде богатые. 9-й и 5-й, потому что слишком мало персонажей останется уже богатых, нет? Я думаю, 9-я не богатая. 1-й, 5-й, 13-й? маловато, конечно. Первый, пятый, Ребят, угадали только одного персонажа, это пятый. Его пропустили девятого. Очевидно было. А пятый, почему тринадцатый бедный? Ну, у них обычная семья среди Минуты. Почему первый бедный? Я не сказала, Никак? что бедный. Я сказала, ультрабогатый. В особняках живут. Она такого ультра не говорила про правила. ультра. Откуда ультра? Особняки откуда? Откуда особняки? То есть для того, чтобы разделять богатых и среднестатистических, вам нужна приставка Ультра, Да, без этого непонятно. Что это за персонаж? Надо соотнести с тем, кто здесь. Лёша, ну давай по волосам искать. Тринадцатый? прикол был. Там волосы перекрашивали. Это, кстати, не обязательно может быть именно ее персонаж. Возможно, это ее рисунок, на персонаж мой. Так, смотри, женский персонаж. То есть мы откидываем всех мужчин. Ну не всех, там еще десятый. Но тут не похоже на дистрофию, посмотрите. Хотя там рука... А, нет, нормальная рука. На не похоже. хорошо. Там цвет кожи сложно перекрасить. Десятый тоже откидываю 5 нет я, я видел там э -э, <laughs> там побольше да там побольше <laughs> да. 12 тоже вряд ли я думаю наряд ли, ли да да ли думаю, парни так но я думаю это либо 7 либо 9 по размеру все-таки больше а -а -а. у 9 глаза больше подходят по размеру и глаза там глаз не видно но я про то что видно по этим глазам понял давай так разделимся чтобы в любом случае кто-то выиграл я за 9 а ты за 7 а я за 8 <laughs> <laughs> что-то она похудела слишком на восьмом там перемотка вот она грудь. Это либо такой стиль, либо получил ранение. Восьмой с оружием, Катарина так какая типа, да, согласен. Типа, да. Ой, я, я знаю прикол. Так, опа, так, о ну все ну все на, на, о ю. Я на контрпике, короче, сыграл, видишь, там у нее вон на том арте. Две точечки под глазом справа. Вот эти две точечки вроде бы как у седьмого есть. Только мы их не видим, у пятого одна точка, я смотрю. Да, я думаю, это сейм. Хорошо седьмой. Блядь, Лёха, не наебать вообще никак. Пау, пау, пау. То есть ты заметил точки, но ты не заметил шрам на носу. Там шрам? Какой шрам? Это ну, нос, я даже... думал, так нарисован. А где на седьмом, блин, он? Вон он там, все на месте. Да его в душе не видно. Иди, увидь бы. На девятом я вижу какой-то фрамик. На седьмом, как будто бы это сам нос, а не фрам. Хейтеры, скажут, да. Мы их больше никогда не позовем. Вы Что? нас опять обижались? сколько полчаса, они... да? Мы только комплименты говорили, да, Лют? Конечно. Вот сейчас будут вставки с, э, с хорошими С Хор... комплимент... нашими комплиментами, да, хорошими С комплиментами. Смотри, какие грозивые девочки, ты жду. Какие классные арты, мне вот... все нравятся. Вообще, все Блин, супер. Блин, прикольно, нравится, нравится. Хорошая рисовка у всех, вообще прикольно. Прикольно. Все вообще прекрасно. Мне все понравилось сегодня. О, как Влад, прощены нахуй все. Так, попрощайтесь. Да. Пока, Леша. Все, пока, Платон. Да. Не друг с другом, долбоеба. Всем пока. Всем, да, всем пока. Ютубу пока. YouTube. Да. YouTube. До свидания.